Я не думал, что я буду пропускать эту миссию. Я думал, что я... Ну, и сейчас мы, короче, с вами едем из пустыни в Лос-Сантос. Эм, вот сюда, вот едем из пустыни. Из пустыни едем из Сэнди Шорца едем в Лос-Сантос. Ну, ну нехорошие крики. Да, неплохо все прошло, Вейн. Нам больше не придется думать о пропавшем. Давай найдем моего старого приятеля. Вс ⁇ За Тревора сейчас мы с вами закончим играть, потому что, ну... Ну потому что, ну, вс ⁇ закончили, короче. За Тревора... Похоже, этот матч Танледор тебе насолил, раз ты хочешь его найти ты так сильно хочешь его найти? он ничего мне не сделал, а вот те, кто его убил, федералы, они здорово мне насолили. ну если он умер, когда кто-то да этот, ты теперь начинаешь вникать в суть, вникать в суть. я Эн, Тревор эм, думал, все ребят, все в этой игрушке думали, что Майкл не умер. Тут, тут парень сытужич са с цитанами как мой погибший друг, тоже под тот и вместе с мой семьей друг домик, который наверняка был бы куплен за миллионы и значит мою погибшу, твою мать, мозги в трубочку сворачиваются. Моги в трубочку. Едем, едем, едем, едем в Лусанс. Я ничего не говорил, Тревор! Тревор! Тревор! с ним слинным сейчас игрок твой прошлый мост Ну мы едем по этим пожалуйста не надо мне превращать Я не хочу быть просто у этом Я хочу быть А в Лос-Ансе зато текстурки там текстуры текстуры -ха. Я бы даже сказал, текстурше. Они а в этом, блин, не в Сэнди Шорте. Как текстур, текстурше. Мы скоро приедем. Нет, wait. А мы скоро приедем. Ты, если бы спрашиваешь, вообще никуда не приедем. Не приедешь. Извините, это новости. Тут так, радио оффнут. Хотя, не, можно было бы оставить новости, но я не хочу. Еще тем более авторские права, а потом на них прилетят, наверное. Это не городские новости, а... Новости, ну, наверное, ну... Новости графы. Расскажи что-нибудь. No Нет, Уэйд. So, да, давай поиграем. You Знаешь, игру, животное, растение, камень. Чего я первый? Я создал слово нанотехнология. Эм, животное, растение или камень. Это все вроде бы вместе. Камень. А что? Вот он. Гигантский кусок суши утыканный домами. Лос-Сантос. Сейчас доедем. Один километр остался. О, это здесь, здесь, здесь. Лос-Сантос, да. Два километра осталось. А, вот он кусок. Так, значит это Лос-Сантос. Похоже на то. Вы Всегда хотел сюда приехать. Но он сострял в пустыне. Все равно это Сан-Андреас. Лучше что шахта. Ну тут не поспоришь, конечно. Вон дальше Лос-Сантос там видится. Из-за тексту. из-за за, за, за, за видится Лос-Сантос. Вы в затекстуре что ли смотрите? Эх, вот он, Лос-Сантос. Лос-Анджелес. Местного разлива. Ага. Лос-Анджелес. Местного разлива. Вот. Скоро доедем. Скоро! Скоро приедем. Не будь как осел. Не спрашивай, когда мы приедем. Скажи самое главное, скоро. Когда я сказать не могу, потому что едем, едем, мы едем, поедем. Э, добро пожаловать в лос анджелес Это город что-то типа Лос-Анджелеса. Э, хотел бы я в Лос-Анджелесе побывать хоть один раз. Так. Идем к цели. Эх, вот Лос-Сантос. Вот как он выйдет с пустыни. Точнее, с горы с этой сраной. Так что там. Пустыня вроде бы замкудал. Эм, а гора... Прошло 10 лет, прошло. Но еще одинешь в и ты все равно не протянешься, сориная. Обманщик, серо. Я про тебя оскорбил, А ты даже не умер. <laughs> ты был моим лучшим другом. Well, ну ничего, скоро я придумал. Ну тебе морда в интаз, говню. Так, а стоп, а сейчас поменять можно или... Нет, сейчас нельзя поменять. Что ты делаешь, чувак? Добери-то квартиру Уэйда. Уэйд Фукин-Факкин-фук Гад. Дэммит. Так, стопа. Лос-Антос. Это город... Говна. Где я не да, Где я был? Флот живет на виспуч Бич. Мне, собственно, опять ехать на виспуч Бич. Я по мини миникарте ориентируюсь, потому что по этим за текстур по этим текстурам ориентироваться сам понимаете конечно ты хочешь рассказать? про того мальчика uh, тришу uh, yeah. а да да на чем мы остановились so, kid, значит этот парнишу улетел в деревни и может быть даже не, ну, GTA опять она, конечно, прикольная, прикольная игрушка, я даже... Вот когда бы не посмотрел бы прохождение этой игры, но ну она прикольная, прикольная, прикольная, прикольная, ну, круче всех частей, которые я играл. Я играл в San Andres, я играл в I сити я играл в. В, в, в, в, в Liberty City, я играл в. В, в, в 3. в четвертую. Точно, он, ну, в океане, без сомнений и отчаяния. Silver under a bridge. That's cool, name. Мишель. Да, да, у него были шутки, у него же он был мальчик. Мишель странное имя для мальчика. Ну да. Миша! Сидел себе под мостом и грабил прохожих. Иногда, правда, заходил в город, грабил там лапки и. И у него все пропало, у маленького Триши это, я так понял. Ну, как бы, замаскировал историю своей жизни под игру как с какими-то троллями там, блин. Надо бронировать? Да, ну, недолго. Потом тролль встретил другого тролля в стрип-клубе, и они сошли с ума от похти. Он и пару фальшивых тролльских сись, которые даже больше, чем его собственные. А потом... Ай! Не вижу, нифига, потому что лагает. Погоди, чё? Потому что малыш Тревор обзавелся новым другом по имени Брэд и стал подумывать о том, как избавиться от старого от Нет, убили, а брат сел в тюрьму что что все имена только что поменялись, да и задумка поменялась. Истории Тревора сейчас. Усни с этим тролль восстал из мертвых, и потом прошел, <пакрошел> Это попал в новости, и наш герой решил отскать тролля. Кажется, я въехал, а но ну, чем в итоге все закончилось? А вот этого мы узнаем, с тобой не узнаем. Канал виспучи, бульвар виспучи. Оу, оу, мы рядом с Дом Флойда, я видел его на картах Эвел Флейт, я буду говорить, куда ехать. Прямо. Ивен, ивен, ивеншин корт. Какой-то... Витус Триит. Короче, я тут так понял. Они, ребята, эти, которые были из начала игра, не разозлили этого парня Майкла, и он, ну Точнее, они были его друзьями, были его подельниками, но они разозлили Майкла, и вот он теперь им мстит всем друзьям-подельникам. Ай, не могу извиняюсь, ребятки, но не могу тут ничего поделать, меня лагает. следить за уэйдом ай куда он где уэйд куда ты пошел если я все что-нибудь видел тут хотя бы что-нибудь я может быть последовал бы так нет ничего не вижу ребятки одиночные коды нет извиняюсь ребята надо будет ненадолго нам с вами остановиться потому что ну все уже, ну, много чего мы сделали, ребят, на самом-то деле. Нашли м -м, Тревору, его друзей, Майкла, и... Да, всех, короче, нашли. Давайте, ребята, пока-пока. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующем эпизодах GTA V. Пока-пока. Покеда.